всем привет друзья сегодня у нас среда минус 30 но у нас наверное здесь минус 32 минус 3 школы отменили но садик нет девчонок отвела и мне по-любому надо идти в магазин за памперсами потому что у меня ударинки закончились памперсы покупаю я памперсы в этом э, мыльном мыльном смотрите вся замерзла рот не говорит рот замерз ай ужас самолетики это летят как у меня динары самина выходят в садик идем и все время говорят смотрите самолет летит каждое утро у нас здесь пролетает Самолеты, несколько самолетов, и мы все время наблюдаем за ними. Но сегодня как-то не до самолета было, мы сами как самолеты летели в садик. Ладно, вот. побежала, холодно очень. Говорить на морозе как-то нет удовольствия. Язык заплетается, мерзнет. Ой, друзья, вот я пришла в мой любимый магазин, рыльно-мыльный. Как магазин у вас называется, девочки? Магазин мыльный. Мыльный. А я мыльно-рыльный. Называю. Так, давайте памперсы. Отогрелась а друзья. Постояла, поговорила, потрещала языком с девочками. Ладно, давай. Кто дает мне, девочки? Или это, как говорится, самообслуживание. Смотрите, я туда полезу сейчас. Нам с четверку трусики. Вот они вроде. Вот, да? Ага. Это не трусики. А что это? Памперсы? Это просто вот трусики там. 10 для девочек. Для девочек. Эти? Да. Угу. Они, подожди, с 9 килограмм идут. 9 на 14. А, а троек нету? Тройка-то солнце, луна есть. Где? А нет, тройка вон тоже. Вот. За мной. А, вон. Достать тройки-то нам поджимают что ли вот между ляжками то красные полоски остаются 7-11 9-14 поменьше давай побольше я возьму что ли они уж не намного наверное больше да я так Давайте, друзья, я вам покажу, какой у нас магазин. Классно. Мне так нравится. Вот порошки здесь в них. Мой любимый порошок ушастый нянь. Прямо обалдею я нему. Вот такой большой задок. Мне на три месяца точно хватит. На один семестр. Сейчас еще пятерочку пойду. Конфетку по акции. По акции идет. 4,5, 535, а 6, да, выгоднее 620. 2,4, 252 рубля. Этот, ну, Но этот это -то выгоднее выйдет. Вот этот. А, ну, да. А что, еще есть? Два последних осталось. Угу. Сейчас я подумаю, пока похожу, поснимаю. Нести-то больно. Тяжело, да? Тяжело. Ладно, если бы не мороз был бы, да? Так, уже вон, земельку привезли. Девочки сказали, сейчас еще привезут. Это вы, девочки, сами все вяжете ведь, да? Да, да? Мочалки, смотрите. Какие класснюшки. А? Реклама нашим мочалкам Да, реклама будет. Вон Россия. Классные мочалки вообще. Я вот двойные люблю как раз. Я такие же вяжу. Красивые. Очень красиво. Черный есть. Он же, его же не было, да, у вас? Черный. Был, я что-то раньше смотрела, не было вроде. Я сейчас его возьму. Так. Мне Андрей сказал всякое разное не покупать сказал да вот я его и хочу я чуть мили брала в Горуховском у нее нет сейчас а у него большой за 200 рублей это который а щетки-то... А вот, вот мои любимые. 71, да, они стоят? шестьдесят 65. Нет, я сейчас наберу и унести не смогу. Ведь. Нет, такси мне еще надо в магаз бегать. шампуни всяких у них есть ну, ладно, мыло <звучит> Ой, <вкусно. звучит> какой у нас классный магазин а блин этот Блин, домен, да говорю. Head and то у вас нету, что ли? Что нету? Head and shoulders. А, а есть. 40. 220. Ну, почти как пятерочки, да? Такая же сумма. А в магните дороже идет. Там, видишь, по надо да, я вот пятерочке по скидке и беру. Пока есть у меня. Люблю я head and shoulders. Так. Ой. Челны возьму, что ли, пока не забыла. Мне они очень нравятся. Штуки три возьму. Так. А где эти салфетки влажные-то? А вот тут, с стороны. Ага. О, я... вижу. Туалетная бумага влажная. Это мелким попу подтирать, да? А. Чтобы не подмывать. Что там, там, там, да? Да. А. Да. А. да? О, вспомнила. Мне надо это для маленькой жидкое мыло подмывать от нуля-то. есть? Да. Ага. Мое может да. Вот. Нам что-то надо, а то закончилось. Маленький, большой. Большой это, дорогой, это, большой, это будет дорогой, 176. Не надо А вот 137 есть. есть. Большой. Без И давай маленький. 137, а это 93, да? Вот, этот-то будет. Давай большой. Я сама такой себе беру. Какой? Вот этот. Такой? М себе? Да. А он что, ну, Ничего классно. нету. Ага. Без красителей, одушек. Давай-давай. Ну, И он это такой, гелеобразный. Его надолго хватит. С... Вот, нам надолго хватит. Я такой же вроде брала. Насколько я, Надь, набрала? Полторы тысячи. Всего-то! Обалдеть, а? Маловато, еще. Маловато еще, ха-ха. Я-то... Ой, не говори-ка. Я потому что памперсы у вас все время беру. Не говори-ка. Так, вот эти с крышкой, да? Подешевле самые, да? Сколько там? Семь-семь? А? Зеленые. Вот эти вот хорошие салфетки. Они почему? Они восемьдесят. На рублей дороже, но они салфетки-то большие, хорошие. И плотные. Ну все, и, их и берем. Ну, давай, это? считай. Пакет вставил? Нет, давай пакет. Желтый, да? Давай желтый. Ну все, расплачиваемся и уходим в пятерочку теперь, все вместе. Я отрежу пятерочку и собираюсь конфеты выбрать, которые мне нравятся. А, вот, вот мои любимые, самые умные. Их возьмем. 35 метров uh, с орешками в шоколаде с миндалем обалденные конфеты обалделы вот эти вкусные вот набрала корони вот и взять еще, еще и все, наверное, и заварку еще возьму. Так, взяла майонез, дрожжи, и пойдем заварку выбирать. Так. Заварка. Заканчивается. Ну вот, хорошая заварка, мне нравится, 179. Вот ее Она сколько стоит та такая? 254 килограмм, но тут килограмма а. нету. Ага, давай-давай. А почем? 223. Давай, ее что ли в пару? А не надо. У нас навага, говорит, там есть. И рожки мне ваши любимые рожки. Ага. Желтые. Яичные. Вот за 183. Ага. Мясо есть не надо. Парш есть. Так, рожки-то какие-то крупные, средние, мелкие. Средние мелкие пакеты. Так, лаврушку пока не забыла, у меня лаврушка закончилась, хорошая лаврушка? Так, сейчас 39, 78, 78, вот хорошая лаврушка, конечно, вот 41 рубль, да. а, дороговато, но mm. вот вчера женщине одной тоже показала, вот, говорю, по 17 рублей, а вот 41. Mm -hmm. О, да? конечно. Сразу чувствуется вот прям плотные здесь ага. там то как пыль так ага так крупа все есть есть, есть. Все, считай меня дорогая что еще? все считай меня дорогая говорю 302 ага все молодец опять, опять мне тут что ли ну так то вроде или листок так вкусно пахнет или ч больше осталось это, это парфюмированная вода. Вот это то mm -hmm. И высокая концентрация сола. Давай, давай ее тогда. Давай. Попробуй. Давай. Ага, давай вот ее. Сейчас, да. uh -huh. с камерой все находится. Вот эти вот еще классные. Экваты вкусные. Вкусные? Mm -hmm. Цена-то mm -hmm. одна вроде... О, вот да. это да. Uh -huh. Ага, uh -huh. У меня ага. были такие. Ага. Да? Тоже Очень это приятные. парфюмерия? Mm -hmm. Это туалетные. какие лучше то мне такие были, очень нравились. Давай эти тогда. Попробуй. Ага, очень вкусно. Вот этот И, запах нет. есть, а там не было. Из да, Что-то тоже знакомое. Давай ее. Давай. Ага. Попробуй. Попробуй. А ты Димке-то заказала? Здесь есть, да. На борту. Да, на борту позже их придет. Здесь, сегодня вообще красота. Свят... Красота. Светулька а это... моя, которая красоту делает. Она все мне... Да, Света, вот, смотри, она красотку из меня хоч хочет да. сделать и все время мне косметику, Мы, я только к ней теперь, это, это все, это мой... Совсем другая, ты Мне все говорят. Тут я... все хотелось, такая замученная, так, прям как, как я ходила, Света. Измученная, замученная, ничего но, да, не надо. Не выспавши. Расцвела. расцвела, и серьги, и бижутерия, и выкраш, да. молодец. Да, я еще начала и делать. Еще будешь, куча, куча комплиментов получать. Чисто от вас да. обязательно, да. и молодец. от моих подписчиков. Я люблю эти комплименты получать. же мама ты должна быть красивой. Я нескромная. Что-то, Светик, у тебя все разобрали, да? Ой, это... Магазин очень хороший, потому что у нее как привоз, у нее сразу очередь здесь такая, как в 90-х годах. Ну, правда, расстояние держит. Теперь они на улице, наверное, стоят, да? Нет, сейчас. Бывают, да? Стоят. Ой, давай покажем. Зачем я камеру буду убирать? Ты показывай. А Ой, Светочка его... у меня хорошая. Не давай еще сейчас. Я поль выкрыла от этого Опа. А я смотрела, Масла кстати. Да-да, капсулы. А, а как ими пользоваться, скажи там мне. Нажимаешь, на два раза хватает капсулы. Дырочку делаешь. Ну, и куда на лицо можешь? А чего с Подтягиваю да. И почем она? Где-то 600 чем-то. 600? 600 но... Я хочу а так, молодого видеть. Да, да, я видела. А вот да. что-то классные, классно. Смотри, кем мне Нет, мне приходит нашел Я вот сколько пользуюсь. что а думай? -а. У тебя и зимние вот это, да, есть? Думать-то, духи-то. А? Зимние духи-то еще или что? Туалетка-то. Вчера показывала. Вчера те они более весенние. И Буду. вот эти тоже более весенние. Вот это. это а а вкус-то вкус какой? Ну я поняла, а вкус какой вкусный? Это же масла. Масла. Да, без без вкуса? Да. Я поняла. Без вкуса? Ну, да, сегодня масло. Ну вот. Тут вообще молотка. Но уже меня выглядит светка. Ну ладно, будем догонять святулю нашу. Давай. Слишком долго догонять придется. Ну, ну думаешь, вот, Я тебе напишу. Ага. Здрасте. Ладно, погнала я. Ну, Все, спасибо. спасибо. Опять не отпускает меня. Крем для рук, говорит. Я вообще кремами не пользуюсь. У меня Андрей Где пользуется. Же да. Я сала свиным пользуюсь. Натуральный продукт. Натуральный продукт, да. У меня Андрея вот после плитки у него вечно руки трескаются. Он у меня спрашивает, спрашивает, Гузель, дай крем для рук. Я говорю, нету. Дала, знаешь что? Этот тетрациклиновый майс. Экономистка, а, на мужа э, экономишь? Э, не на мужа, просто да. нет у меня крема. А они почем у тебя? что ну, в, в магазине можно, да? Есть. Как нельзя? Как я не сейчас в этот сходила, пятерочки засняла, потом э, мой додори засняла, ничего там это. Не светулю можно, она красотой. Ага. У меня ногти какие красивые. Ой, такой цвет приятный, я прям такой люблю. Ты же помаду такую заказала. Здрасте. Да, Здравия. да Здравия. Пом помаду я такую заказала. И мне лак такой надо. А, есть лист, кстати. Я не могла прессовать его. Да? Такой И можно до... заказать? Я ну, давай. Давай. давай. Короче, ладно, мы Диме-то сделали, да? Да. Не обязательно Диме нам цвет. Да. Подарок. А это тебе похоже будет? Литвейке? Да, да, в феврале, в феврале да. да. У него 15 февраля. Да. Ну ладно, да. Все. Свет пока, скажи. Пока. Ай, ты ломится.